Валентин, только что прилетел в Москву, хоть и с опозданием, и хочу поздравить тебя с днем рождения. Тебе удачи, здоровья, семейного благополучия. За 8-часовой перелет мне абсолютно не болела спина. И это смог сделать только ты. Я считаю тебя специалистом с золотыми руками. Я сейчас скажу системному администратору, чтобы он указал мне твой номер телефона. Ребята, обращайтесь, еще раз повторюсь, это специалист с золотыми руками. Удачи и еще раз с днем рождения тебе.